Я научилась просто мудро жить, Смотреть на небо и молиться Богу. И долго перед вечером бродить, Чтоб потомить ненужную тревогу. Когда шершат во враге лопухи, И ник ним грозь рабины желто-красные, Слагаю я веселые стихи, а жизни тленные и прекрасный, я возвращаюсь, Лишит мне ладонь, по шестый кот мурлыкая умильней, яркий разгорается огонь на башенке озер на лесопидне. Лишь изредка прорезывает тишь, крикаясь-то слетевшего на крышу, и если дверь мою, ты постучишь. Не кажется, я даже не услышу.